Проведем мысленный эксперимент и представим, что необходимо поднять груз, например большой камень, на некоторую высоту h. Нам предоставляется право выбрать способ подъема этого груза. Прежде всего можно подняться с ним по вертикальной лестнице. Можно решить эту задачу иначе. Вкатить камень по наклонной плоскости на ту же высоту. Какой способ мы предпочтем? Безусловно, второй. Собственный опыт нам подскажет, что вкатывать тяжелый предмет наверх гораздо легче, чем поднимать вертикально. Можно ли предложить еще какие-либо способы для облегчения работы по подъему камня? Можно. Например, если на высоте h закрепить блок, перекинуть через него веревку и прикрепить к одному из ее концов камень. Гораздо проще тянуть за веревку вниз, поднимая тем самым груз, чем тащить его наверх самому. Если же использовать не один блок, а два, то усилия, которые придется прикладывать к веревке, существенно уменьшится.